А теперь а, давай про те расходы, про которые как бы обычно не задумываются. Угу. В первую очередь, конечно, это сама стоимость монтажа. То есть стоимость монтажа а, массивной доски Здоровье. существенно выше, а, чем практически, наверное, у, у любого из этих материалов. А, второе – это материалы. Это два слоя а, фанеры обязательно и клей. Очень часто возникают вопросы. Я хочу единый пол угу. во всей квартире. начинает от прихожей до кухни. Что делать? Люблю паркет, а как в прихожую паркет, там ведь обувь, какая-то крошка на ботинках, и он угу. может просто поцарапаться. А кухня? Это же вообще катастрофа. Да. Там вода, э, кастрюли, ложки, вилки падают. Такое ощущение, что там производство, я даже не знаю чего, там просто все на пол летит. Все роняет просто. А, Приходит и бокалы сразу, да. да? Ну вот мое мнение как дизайнера такое. Здесь есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первое – это дизайн, ну, вот, там, внешний вид. А второе – это уже практичность. У -у -у. А что для вас важнее? Исходя из этого, нужно расставлять приоритеты, да? да. Ты тоже так Безусловно. считаешь? Я тоже так считаю. Потому что если мы используем парки, или доску mm -hmm. по всей квартире начинает прихожая то конечно есть большой риск ее просто поцарапать да. ботинками и теми частичками э, земли, земли кам камня камеры, да. да просто даже проходя в тапочках она может поцарапаться да. но есть спасение можно постелить коврик mm -hmm, да. а коврик можно убирать стирать, стирать и ну, потом обратно возвращать какие по мере, а например, если э, -то. это кухня то, соответственно, здесь есть риск того, что может что-то упасть, твердое, железное, и оставить вмятину. Ну, то есть это тоже такой, ну, вопрос. То есть да. надо быть на кухне аккуратнее, если мы кладем паркет. ну ты часто что-то на кухне роняешь? Да. Серьезно? Конечно. У меня же трое детей. А, все понял. Мало того, что я могу ребенка уронить... Так я могу еще что-то сверху на него уронить, а если я промажу, то это же попадет на пол. Тебе нельзя, тебе надо вот керамогранит. Ну не надо что-то Ну, да, Что-то такое. Пожестче. Ну вот, в общем, выбор за вами, дорогие друзья. Кстати говоря, ламинат на кухне и в прихожей, он ведь тоже так себе ну, да, себя лишь. ведет. Это не самый практичный материал, потому что именно в прихожей, если ламинат кладут, то чаще всего именно оттуда и начинаются вот эти все проблемы. Потому что мы пришли зимой, поставили, допустим, да, ботинки, даже после того, как мы их помыли, немножко воды осталось на них, попали вот в эти вот швы и, собственно, начинается вот это разбухание, потом и стирание и так далее. Ну и на кухне тоже ламинат, когда лежит, да, да, то есть ли? постепенно влага может туда попадать. Да. И чтобы не говорил производитель по поводу того, что это влага, стойки ламинат, да. но все равно мы все в принципе понимаем. я видел влагостойкий ламинат который как-то оказался не влагостойким поэтому лучше перестраховаться чем недостраховаться да. ну и либо быть к этому готов да, либо изначально быть готовым к тому что вы через какое-то время обновите напольное покрытие либо будете жить ну собственно с вмятинами трещинами там домиками и так далее но, с другой стороны это нормально это же живой материал да. у нас осталось два материала это плитка и кварц винил которые мы тоже можем использовать в квартире и укладывать на кухню и в прихожую все верно да. их лучше и всего на самых неубиваемых материалов. Да. я прав или нет да да все верно их лучше всего как раз использовать вот в этих помещениях потому что они не боятся воды самое главное что они не боятся воды и они неубиваемые с точки зрения механических каких-то повреждений то есть если мы хотим чтобы у нас была идеальная картина mm -hmm. на полу. Ни царапин, ни вмятин, ни разбуханий, ничего. Шарашин просто везде. Просто керамогранит mm -hmm. или кварцвинил. Но в наших условиях Керамогранит по всей квартире, наверное, это не очень хорошо, да, потому что конечно. это холодный материал. Да. все -таки. Кварц винил гораздо теплее. А кварц винил все-таки да. потеплее на ощупь. Действительно, да. он, он действительно потеплее. Он теплее, это и он гораздо больше имитирует э, дерево, чем, чем керамогранит. Чем керамогранит. Да. Опять же, и по швам, если судить, потому что здесь какая-то затирочка появится. Да. Кстати, кварц винил он бывает и с фаской, и без фаски. В принципе, у керамогранита под дерево тоже есть варианты с фаской, но они смотрятся ну, немного не так. Вот, то есть э, кварцвинил, э, особенно замковый, вот у замкового кварцвинила у него часто встречается фаска. Кварц винил мы можем и в ванной использовать. Да, кварцвинил мы можем использовать в ванной, без проблем абсолютно. Керамогранит вообще без вопросов. Да. Ну, а вот эти э, материалы под большим вопросом. Да, конечно, это немножко... Но ламинат точно не стоит? Не стоит. И, так, собственно, наверное, не стоит. Я думаю, что в ванной, Ну, ты знаешь, я э, такие встречал, э, в общем-то, решения, mm -hmm. что в ванной комнате есть э, массив, либо паркетная доска. Mm -hmm. Но здесь нужно сразу оговариваться, что... А это помещение должно быть э, ну, хорошо очень хорошо вентилируемое, да. туда не должна литься вода там, на пол и так далее. И все-таки это скорее такая умывательная комната, mm -hmm. в принципе, ну вот там с умывальником, там, а не какой-то там банно-прачечный ну, да, комплекс. Да, то есть там не должно быть там прям, дикого пара и так далее. Она должна вентиляция хорошо работать. В принципе, это возможно, но, наверное, вот, я бы не рекомендовал, например, из ванны вышагивать на, допустим, на вот эти на покрытия мокрым, да, то есть и потом там вытираться полотенцем. Тогда лучше утираться в ванной и вышагивать уже сухим туда. Если мы говорим про балкон или лоджию, ну я считаю, что однозначно не на балконе, не на лоджии вот эти этим не стоит применять а если только это лоджия или балкон неотапливаемый да то есть ну, балкон по сути ну, мы не... говорим о тех которые вот застекленные да. а, но не отапливаемый я бы рекомендовал брать вот эти материалы и не париться кварц или керамогранит. керамогранит лучше всего керамогранит, да, керамогранит в этом случае я него теплый пол все, все. электрический да. и все замечательно и, в принципе ножки погреть Да, смотришь созерцаешь а. про теплый пол теплый пол под из каждой из этих материалов в принципе класть можно ну, ну как бы возможно да но есть ограничения значит под э, керамогранит без ограничений, без ограничений. под кварц винил, ну, теплый пол мы кладем там тоже, да, практически без ограничений, насколько я знаю, особых каких-то нет. Здесь под ламинат существуют определенные там, тоже рекомендации по укладке теплого пола в зависимости от производителя. Под какой-то ламинат вообще лучше не стоит укладывать теплый пол. Но, значит, в принципе, тоже можно. То есть, тоже. Но там температура, значит, теплоносителя, значит, не, должен... не должна превышать сколько-то там да, градусов. Да, да, да, да. То есть мы не можем здесь врубить на полную катушку, как, например, да, при керамограните. Да. да и потом, честно говоря, мне кажется, что теплый пол под ламинатом это какой-то такой ну, маркетинговый ход. Потому что, например, если мы кладем а, подложку пробковую, да. а очень часто рекомендуют пробковую подложку, то это же Вообще. хороший тепло, да. такой изолятор, сквозь который... Просто вниз да. Она просто тепло не пропускает. Да. В чем смысл? мы Зачем? просто тратим электричество а с паркетной доской ну, примерно та же самая на самом деле история. Ну, и более того мне кажется что все-таки это же законы физики мы только что разговаривали там от расширения сужения да. а как только она будет нагреваться это значит она начинает да, усыхать все она сохнет да и получается что в общем то не так уж и хорошо сюда теплый пол под вот эти два материала да. Да. Лучше. С другой стороны, зачем? Они же и так, в общем-то, теплые. теплые да. Это же дерево. Да. Они хорошо держат тепло. Кстати, вот это вот теплее почему-то, не знаю почему, но вот по ощущениям. Или да. ты руку держал? Ты руку держал? Нет, слушай, вот я Или здесь. она у тебя под задницей лежала? Ты ее нагрел? Ты ее нагрел, скисайно, я понял. В общем, друзья, если вы хотите, чтобы ваш керамогранит или кварцвинил были тепленькие, положите женщину на несколько минут, пока она не нагреет пятнышко. А потом уже ложитесь сами. М? Как вам лайфхак? Хорошая идея, я считаю Надо обязательно попробовать Теперь поговорим об особенностях Укладки. Объясню почему. Первое, на что мы смотрим внешний вид. Второе, на что мы смотрим цена. И радостные, хватаем там ламинат, бежим покупать. Ну, кто-то еще заморочится там за какие-то технические характеристики, за эксплуатацию и все такое прочее. Но вряд ли кто-то задумается о особенностях укладки и поведения материала потом. Что имею в виду? Например, если мы берем ламинат ламинат всегда укладывается плавающим способом а это значит мы должны делать специальные швы да. между комнат то есть мы не можем единым полотном да. застелить правильно Все верно, если мы вот эту штуку кладем плавающим способом мы тоже должны а делать застелить. вот эти разрывы да. то есть мы выходим из комнаты в коридор а у нас где дверь порожек будет да. и вот Нравится вам порожек или нет? В ламинатах этот порожек будет всегда вот такой шляпкой сверху, ну, правильно? Да, перекрывать А шляпку, других шляпку, вариантов да, нет, потому варианты. что он ходит, и вам нужно как бы сверху перекрыть чем-то. Да. А это вот такой грибок. Да. Т-образный порожек. Алюминиевый порожек, да? Алюминиевый порожек. Порожки бывают защелкой, где нет крепления. А застройщики делают просто, а не сверху. <с> саморезами. <с> Нужен вам порожек с саморезами. Мне кажется, это отвратительно Но выглядит. Это То есть дешевый материал, ну, из всех этот самый, в общем-то, дешевый фактически. Ну, еще э, кварц винил. А и этот дешевый материал закрыт дешевым порошком, Это отвратительно. Я, как дизайнер, считаю, это просто отвратительно. Других решений каких-то более-менее, но ну, их практически ну, не существует. Кто-то как-то изгаляется там, но мы же понимаем, что он и называется плавающим, потому что он плавает. Да. И, ну, что, как ты шов закроешь? Это большой минус а, вот этого материала. Да. Второй минус и особенность того, что когда мы его уложили, он, ну, вот он вот он, он звенит, короче говоря, да. потому что он, да, и это тоже особенность материала, когда вы будете ходить по квартире, такой вот сокот дает только ламинат, больше никакой другой материал такого звука не производит. И все это создает ощущение полной искусственности. Ну, если вы, конечно, будете ходить в носках там по, по нему, да, то есть и, не, и стараться не топать, то звона как такового да, может не быть. Нибудь... только пол чуть-чуть неровный, сразу, да, чувствуется, сразу, вот сразу чувствуется вот это вот да. прогибание, и отгибание. Не... И не дай бог, если вы не обеспылите, ну поверхность пола перед укладкой, тогда там останутся вот эти маленькие частицы, э, ну там крошка бетона, которые будут хрустеть, они будут протыкать получается подложку и когда вы будете наступать, они будут давать да, характерный такой хруст, вот, поэтому очень... Ну это уже к, к, к рукам относится, да, в общем-то, да, вот, а то же самое относится к особенностям вот этого материала, если мы его кладем плавающим способом, то же самое, там появляются стыки и все да. такое прочее, и, но мы можем же его приклеить можем и как только мы его приклеили и нам уже не нужно делать вот эти да, компенсационные бочки. швы правильно да, я да, понимаю все верно, все верно. то есть внешне он будет гораздо лучше ну да он будет конечно, понравилось видео ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой кстати, канал а у вас антон какой дома пол а у меня ламинат сейчас лежит кстати к слову вот